Ты готов угадать, откуда это? Жареный цыпленок, жареный цыпленок, жареный цыпленок, жареный цыпленок, жареный цыпленок. Хорошо, открывай глаза. И это ты называешь жареным цыпленком. Дети пробуют рождественскую еду. Новая Зеландия. Я могу открыть глаза? ЛОБСТЕР! ЛОБСТЕР! ЛОБСТЕР! Я не знаю, что это и даже не хочу знать. Это выглядит как... Э, как маленькие шипы. Выглядит так, будто у него глаза прямо здесь. Надкуси немного, видишь, что думаешь. Это на вкус как креветки, а я люблю креветки. Ням! Не заразишься. Эй, он не живой, Джастин. Ешь креветки. Но эти глаза смотрят прямо на меня. Это креветка? Узнай. Да. Окей. Не, это жирно, ладно. Я видел, как моя мама чистит креветки кучу раз, и я хочу узнать, смогу ли я вспомнить, как это делается. Итак, окей, делаем так. Я сдаюсь. Как ты думаешь, почему барбекю это рождественское блюдо в Новой Зеландии? Им они празднуют рождение Иисуса. Да. Доминиканская республика. Это мясо или что-то другое? Как на вкус? На вкус это как мясо. Окей, ты пожевал это, выплюнул и снова начал это же есть. Ням! Мамочки, как вкусно! Воду, пожалуйста! Это тоже все рождественское? Mm -hmm. Как думаешь, откуда это? какой части мира? Япония? Я надеюсь, что это оттуда. На самом деле, это из места по названием Доминиканская Республика. Ты слышал когда-нибудь об этом месте? Ослы и слоны. Хиллари Клинтон и Дональд Трамп. Я думаю, что Дональд Трамп это слон, а Хиллари Клинтон осел. Почти, почти, почти. Нет, это называется Доминиканская Республика. Это название страны. Вы можете убрать это прямо сейчас. Почему? Просто потому что это название нет. Просто мне не понравилось. Япония. Да. Да. Да, это случилось. Это свершилось. Открывай глаза. Это курочка из KFC. Санта Клаус. Я не хочу есть Санта Клауса. Это шоколад. Ты можешь есть Санту? Прости, Санта. Мой животик такой большой. Не это еще маленький. Нет, смотри. Еще рождественской еды. Я... Ням это свершилось. Да, это свершилось. Это свершилось. Это свершилось. Это мой любимый кусочек. Хочу, чтобы твоя мама была здесь. А я хочу, чтобы папа. Я твой папа. Окей, я думаю, что это самая чудесная страна, которая ест жареную курочку на Рождество. Какая страна? Прекрасная страна. Это из Японии. Это то, что японские дети едят на Рождество. Вы должны были дойти до другой половины мира, чтобы просто получить это? Да, мы были в Японии этим утром и перевезли курочку. Я буду очень активным после этого. Внутри тортика очень много клубнички. Что ты думаешь о том, что японцы едят жареную курочку и торт на Рождество? Я считаю, это очень умная идея. Я согласен.